Третья часть решения задачи D14. Мы будем применять принцип возможных перемещений для вот такой системы с одной степенью свободы, находящейся под действием внешних сил. Первым шагом мы определили все внешние силы. В данном случае, какие это были внешние силы? То есть, определение... Я напомню, сам принцип, значит, какой? что сумма работ всех внешних сил на любом виртуальном перемещении ΔS равна... Ну, давайте дельта ΔR равна нулю, то есть сумма вот таких произведений FE на дельта R, то есть итая сила, итое перемещение, извиняюсь, это нереально виртуальное, дельта E, кстати, я здесь тоже не больше, то есть бесконечно малых работ на бесконечно малом перемещении для любой силы и, То есть вот мы решаем, то есть мы сейчас должны определить, что внешние силы и перемещение точки приложения каждой внешней силы. Мы определились то есть определение внешних сил. Определение внешних сил. Мы это, с этим определились еще когда записывали значит, задачу. Это вес груза. Вес каждой шестерни. Ж4 у нас вес упоминается. Нет, В. Но в принципе и не нужно, потому что по вертикали не действует. Ну давайте строго говоря, повторюсь. Вот здесь бы еще могли быть присутствовать, конечно, что вот этот вес и вот этот вес. Но мы пренебрегаем весом. Всех этих звеньев по условию задачи. Итак, внешние силы были следующие. То есть, вес груза, э, сила тяжести значит, первого колеса, ну, первое, второе, оно, реакция в, в точке крепления первого колеса, сила тяжести третьего колеса, реакция в точке крепления третьего колеса и сила упругости, э, действующая на... Этот ползун. Ну, естественно, что еще у нас? Сила тяжести и реакция в точке крепления этого ползуна. Повторюсь, строго говоря, реакции я зря изобразил здесь. В общем, эти реакции могут направлены, могут быть направлены каким образом? Под произвольными углами. Но поскольку силы трения отсутствуют, вот здесь, то здесь, кстати говоря, вот здесь условия трения отсутствия силы трения приводит к тому, что вот эта составляющая равна нулю реакции. Поэтому здесь реакцию мы изобразили правильно. Здесь у нас а, точно так же, ну, здесь а, там вариант, если зубчатые колеса не могут оказывать какие-то действия друг на друга. Но, правда, тогда должно быть, что если это. То есть это колесо действует вот с такой составляющей, то это на это должно действовать с такой же, но противоположно направление. То есть было бы направлено вот как-то так. В любом случае, нас это не интересует. Почему? Потому что. Во второй части определение чего? Определение. Второй шаг алгоритма. Это определить нам, значит, что виртуальный я уже это показывал. Дельта r Это мы определили все внешние силы. А это определяем виртуальное перемещение. Точек приложения этих сил. Так вот, для этой силы. Для этой силы. Этой, этой, этой, этой и этой. Точки приложения равны нулю. То есть, дельта R1 равно нулю. У нас эти точки крепления, что называется намертво закреплены у нас они закреплены по условию что в неподвижно то есть вот здесь вот изображены на чертеже изображены неподвижные э, шарниры то есть они у нас перемещения равны нулю соответственно вот это и это равно мы не учитываем работу этих сил потому что они будут равны нулю то же самое касается этой э, точки но и здесь Какое перемещение? Перемещение значит, перпендикулярное присутствует. То есть, под действием ползун может под действием значит, внешних сил. То есть, от силы тяги от этого звена и силы упругости. Он может перемещаться по горизонтали. А вот по вертикали перемещения отсутствует. Поэтому э, работа этих сил тоже будет равна нулю. Итак, у нас остается только две внешние силы. И нас интересует именно они, соответственно, только вот перемещение дельта R1, скажем так, и дельта R4, как я уже обозначил, это ползун. Дельта R1 у нас не равен нулю, и дельта R4 у нас не равен нулю. Все остальные равны нулю, то есть дельта R3 равен нулю. Отсюда следует, что нас интересуют только вот эти две связи поскольку у нас система с одной степенью свободы это проверяется мы не будем уходить в проверку нам задано это по условию что у нас система с одной степенью свободы мы можем выбрать любую из этих величин то есть любое перемещение задать любому телу виртуальное перемещение и отслеживать его но я здесь задал перемещение например дельта s, возможно и такое и так Теперь запишем значит, принцип, вот этот принцип свободных перемещений. Мы выяснили, что если я задам дельта S вот сюда, то у нас выйдет, что пружинка испытала, что ΔH вот сюда. ΔH. То есть, если я запишу вот это скалярное произведение этих двух векторов, ну, вот давайте для первого тела, значит, под действием силы Q. Точка перемещается на расстояние дельта S. Значит, соответственно, работа этой силы, дельта A, первая, первая у нас, это я плохо, просто дельта A, давайте обозначим, единичкой мы обозначили первое колесо, дельта A, значит, равняется Q умножить на дельта S скалярно, это, соответственно, будет, поскольку угол между ними 0, то есть Q на дельта S, не D, а D, ds умножить на косинус нуля, это единица, то есть будет q на ds. Работа на четвертом теле, опять бесконечно малая работа, значит равняется чему? Сила упругости, напоминаю, работа на четвертом теле состоит так, перемещение дельта h сюда, а сила упругости направлена в другую сторону от деформации, то есть это сила упругости. Равняется, значит, что? сила упругости вектор умножить скалярно на вектор дельта h угол между ними значит равен чему правило f дельта h f упругости чтоб... умножить на косинус 180 градусов это у нас минус единица то есть минус f упругости умножить на дельта h подставляем все это в принцип виртуальных перемещений сумма работ внешних сил равна нулю на этих виртуальных перемещениях то есть, вот это плюс это. То есть, Q дельта S минус F упругости дельта H равняется нулю. Вот у нас уравнение принципа свободных перемещений. Нам требуется найти H, но нам неизвестно еще и S. Собственно говоря, как у нас здесь получится решение. Напоминаю, что сила упругости у нас равняется, что CH по модулю. Значит, мы можем сюда подставить. И решать вот э, это подставляем сюда и получаем уравнение относительно h и s, то есть одно уравнение с двумя неизвестными. Как э, нам нужно составить второе уравнение? Для второго уравнения существует вот, геометрия вот всех этих возможных перемещений. Я напоминаю, что в чем она состоит. Давайте выпишем вот здесь. Итак. вот это перемещение, которое испытывает, что дельта s вниз. Соответственно, если эта нить спустилась на дельта s вниз, то вот этот угол колесо, это у нас два колеса, да? Это первое колесо. Первое колесо, соответственно, повернулось на угол, что дельта фи 1 Как они связаны? Значит, вот раз эта нить отсюда вот езжала значит это вот эта длина и есть что дельта с то есть дельта с равняется что дельта 1 умножить на r1 далее переходим дальше по геометрии раз у нас вот эти два колеса были жестко связанных раз они жестко связаны значит если вот это колесо повернулось на дельта 1 вот это угол дельта Фи 1. Значит, и это колесо повернулось тоже на тот же угол. Значит, вот это расстояние у нас дельта С2 было. То есть дельта С2 будет равняться чему дельта Фи 1 умножить на R. Умножить на R. 1, о, извиняюсь, R2. Это у нас радиус второго колеса. Или, если я подставлю дельта Δφ1, выражаю его отсюда, это будет что? дельта s умножить на что? Δφ1 деленное, то есть R2 делить на R1. Вот деленное на R1 отсюда придет. Далее, двигаясь по этой системе, что у нас происходит дальше? Что происходит с этой системой дальше? Поворот вот этого колеса вызывает поворот вот этого колеса, то есть дальнейшее движение то есть это А, Б, давайте В обозначим. Значит, вот это колесо повернулось второе, вот у нас третье. Раз это повернулось сюда на дельта S 2, значит вот это повернулось сюда на то же самое расстояние что дельта S 2 потому что они без проскальзывания значит вот этот угол у нас чему будет равен Соответственно, поворотом дельта Фи 3 Он будет связан радиальной радианной мерой угла. То есть, дельта s 2 равняется что? Дельта Фи 3 умножить на R3. Подставляя сюда, ну, дельта φ 2 выражает то есть, дельта Фи 3 равняется что? Дельта С2 делить на что? R3. Или, подставляя сюда дельта С2, что мы получаем? Дельта С, R2 делить на что? R1, R3. 3. Вот мы получили функцию зависимости φ3 от s, ну точнее, бесконечно малого то есть дифференциала вот этого виртуального перемещения φ3 от дифференциала перемещения s. Дальше идем, следуем по геометрии, что у нас происходит дальше с этой геометрией. Дальше у нас, напоминаю, ну, мы уже выходим за рамки, давайте продолжим в следующем фрагменте.